Всем привет, мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что зашли поговорить, обсудить довольно-таки важные вопросы. Я сегодня хочу поднять тему о переселении, потому что по-прежнему этот вопрос остается актуальным. И чаще всего в комментариях, в личных сообщениях мне его задают. Куда податься, кому обратиться, что с ними будет, если они приедут без копейки денег. А между прочим, чаще всего люди приезжают, не имея с собой никакой финансовой подготовки, безопасности, несмотря на то, что многие утверждают, что переезжают все в основном с деньгами, нет, это все довольно-таки большое заблуждение, это я вам говорю точно, общаясь с большим количеством людей, приехавших сюда со своими семьями. Так вот, куда обратиться, в какую организацию, не останемся ли мы без жилья, на что мы будем жить, покупать продукты и так далее, что будет с нашими детьми. И очень-очень-очень много вопросов волнующих и пугающих, это абсолютно естественно и нормально. Я на примере страны, в которой я сейчас нахожусь, это страна Испания, я вам хочу более подробно все рассказать. Что в интернете информации, касающейся переселения украинских граждан, довольно-таки мало. Есть много информации о международной защите. Защита, которая рассматривается от 6 месяцев и до 2 лет. Так вот, международную защиту не стоит путать с защитой украинских граждан. Для украинских граждан была создана правительством Испании программа о временной защите. Это особый статус для оперативного принятия в упрощенном порядке, только для украинских граждан. И тут внимательно, это не статус беженцев, как многие считают, это статус о временной защите украинцев. То есть, понимаете, да, статус беженцев предоставляет международная защита, а для украинцев сделали статус временной защиты. Это разные вещи. Беженцы и статус временной защиты. И теперь давайте более подробно о статусе временной защиты для украинцев. Первый вопрос, который возникает по приезду в Испанию – это вопрос, куда обратиться, чтобы не остаться без жилья, чтобы не ночевать где-то на вокзале, ну и так далее. Это пугает всех, чтобы было понимание, что где-то я могу получить ночлег. В Испании довольно-таки много организаций, которые предоставляют всевозможные программы для переселенцев из Украины. Эти программы, в принципе, все действуют по одним протоколам, протоколам, которые согласованы с Министерством социальной политики Испании. Да, у всех плюс-минус одинаковые этапы, программы, то есть нет, что где-то там лучше, где-то хуже, все это мифы. Они все действуют по одним и тем же протоколам, согласованным с Министерством социальной политики. Я сейчас назову четыре организации, хотя их на самом деле намного больше, но те организации, которые уже проверены здесь, первое — это Красный Крест, второе — АСМ, третье — СИАП и КАРИТАС. Как по мне, это самые масштабные организации, которые существуют довольно-таки давно и которые довольно-таки активно работают с украинскими гражданами. Тут вы для себя уже сами выбираете интуитивно. Есть организации, вот, допустим, каритос — это организация с церковным направлением, с религиозным направлением. Кому-то, возможно, Проще и лучше попасть именно в эту организацию, да, тот, кто является религиозным человеком, ему будет намного комфортнее. Поэтому вот об этих организациях я советую изучить более подробную информацию, уже копаясь там шурша в интернете, да, выбирая какую-то для себя ценную нужную информацию. Эти организации есть не во всех городах Испании, я контакты оставлю по каждой организации в комментариях, в описании, посмотрим. Смотрите, да, будут, будет информация с адресом и с телефоном. Кому нужно, смотрите, обращайтесь. Что могу рассказать лично от себя. Вот на своем опыте у меня было общение с несколькими юристами, психологами, которые являются сотрудниками одной из тех организаций, которые я вам перечислила. И они все в один голос говорят, что для них украинцы это что-то новое в их жизни это совершенно другие люди которые не похожи на простых беженцев, которым привыкли они, с которыми привыкли они работать это люди которые невероятно любят свою страну, которые сопереживают, которые хотят вернуться и они говорят, что мы впервые столкнулись вот с тем, что, нам сложно подстроиться под украинцев, потому что очень сильный народ, сильная нация. Обычно, говорит, когда мы работаем с людьми, которые приезжают из других стран... Да, в качестве там, беженцев. Они приезжают, и они хотят забыть о своей стране, ничего не вспоминать. Они уже четко знают, что они останутся в, в Испании, будут здесь жить, и ничего о своей стране слышать не хотят. То позиция украинских людей совершенно другая. Позиция украинских людей единая. Они за свою страну, они любят, они сопереживают. Они не могут учить нормально испанский язык, потому что находятся в постоянном стрессе, когда в стрессе ты все время то очень сложно что-либо учить и запоминать. Ты можешь зубрить, но оно как вылетает, так и вылетает. И вот они говорят, что мы, украинцы, для них совершенно другие, не похожие на других переселенцев. Поэтому э, во многом они не знают, как быть с нами, потому что мы настолько сильная и единая нация в своем мнении, в мнении, что наша страна, хорошее, и что мы за свою страну, и что мы вместе со своей страной, поэтому вот они говорят, что в этом есть и сложность, сложность психологическая, и сложность, мы не понимаем, говорит, как в дальнейшем быть нам с украинцами, да, что им предоставлять, какие статусы, потому что вот общая масса, вот она за свою страну. И для них это удивительно и круто. Поэтому, пожалуйста, когда вы пишите в комментариях, что украинцы приехали там и опозорились на весь мир, это все глупости. Всегда, во всех нациях, во всех странах есть как положительные, как и отрицательные персонажи, поэтому не нужно говорить обобщенно за всех, вот обобщенная информация, да, информация вот так со стороны испанцев, она вот такая вот истинная, я когда об этом услышала, я чуть не расплакалась, это действительно так, они же на нас смотрят, они рассматривают каждый случай индивидуально, и я так понимаю, что делая выводы из общего количества людей, которые обращаются, вывод они сделали вот именно такой, о котором я вам рассказала. И вы знаете, недавно совершенно мы с детьми... Были в магазине, покупали продукты. И на кассе мне один из моих сыновей помогал, собер... помогал складывать продукты в свой рюкзак, потому что у нас была всего лишь одна сумка, а продуктов мы купили больше, чем могло влезть в эту сумку. И уже на выходе, выходя, догоняет нас испанский мужчина. Начинает моему ребенку что-то говорить. Ну, он говорит, обращаясь к нему, что вот какой-то молодец, помогаешь маме, такую тяжелую сумку несешь на себе. А у меня ребенок спрашивает, мама что он говорит я не понимаю я не понимаю потом он говорит ты со школы наверное идешь в школе учился устал и я понимаю что ребенок мне не совсем все понимает и я поднимаю глаза и говорю этому мужчине что он плохо понимает испанский он только его учит и испанец у меня спрашивает давай откуда я говорю мы из украины и его реакция была он просто меня обнял и это было настолько трогательно, вот никаких лишних, лишних слов. Он просто обнял и сказал, "Все, у вас будет хорошо, не переживайте. И это было настолько приятно, поэтому, когда некоторые говорят, что мы как-то там опозорились, ребята, ну есть, может быть, какие-то единицы, но они есть везде, поэтому не нужно говорить о своих вот так вот плохо. Мы хорошая нация, мы очень... Мы очень работоспособные, поверьте, на фоне других европейцев, мы такие трудяшки, мы те, которые выживем в любых условиях, поверьте, мы очень крутая нация. Поехали дальше, давайте теперь поэтапно о фазах. В этих организациях, какие фазы вам предстоит пройти, когда вы уже оформляетесь в данную организацию? Ну, давайте на примере Красного Креста. Да, в Красном Кресте были мы, поэтому я вам все более подробно сейчас расскажу: Значит, существуют три фазы. Нулевая. Первая и вторая фазы — это те фазы, которые вам нужно пройти. Это не то, что прям так вам обязательно нужно пройти с нулевой до второй фазы. Нет, если вас никто не заставляет, если вы хотите раньше покинуть данную организацию и быть уже самостоятельным, то, пожалуйста, без проблем. Вы можете это сделать в любой момент, никто вас держать не будет и в чем-то там ограничивать в ваших правах тоже никто не будет. Вы подписываете договор о том что вы заходите на нулевую фазу как правило эта фаза длится до 6 месяцев в принципе все фазы длятся где-то около 6 месяцев вам предоставляется сразу же жилье то есть вы не остаетесь на улице вас могут поселить в лагерь для беженцев могут поселить в гостиницу могут поселить в квартиру где вы будете либо одни либо к вам подселят либо вас подселят какой-то семьи но условия довольно таки нормальные конечно если вы находитесь в столице это наверное условия вам будут лучше предоставлены но это не точно потому что и в столице бывали условия, когда селили в хостелы, разные организации по-разному, да? Вот, допустим, Красный Крест очень хорошо расселял в Мадриде, давал очень хорошие условия, но тот же Красный Крест в других, допустим, города, парселоны, да, давал уже условия намного хуже. Все это, все это очень индивидуально. Это как повезет. Тут выбрать невозможно, это как игра в рулетку, и вы не можете там отказаться или перебирать что-то, хочу сюда, а сюда не хочу, нет, вот то, что вам предоставили, то вы должны принять на 6 месяцев. Также нулевая фаза включает в себя питание. Ну, в общем, это все базовые потребности. Жилье, питание, помощь в оформлении документов, помощь психологическая, помощь юридическая. То есть за эти 6 месяцев вам помогут оформить не или оформить те. У каждого из вас будет социальный работник, который, к которому вы можете обратиться по любому вопросу. Всегда есть переводчик, который все переведет, который будет говорить на украинском, на русском языке, на котором вам комфортно общаться. По истечению шести месяцев вы переходите на первую фазу. На этой фазе вам предоставляют коммунальное жилье. Это может быть квартира комната в квартире это может быть семья в которой вы будете 6 месяцев жить также обязательным является посещение курсов испанского языка вам могут предоставить разные организации которые предоставляют эти услуги вы можете выбрать себе куда вам удобнее комфортнее будет ездить и учить испанский язык научить вы его обязаны посещать эти курсы вы обязаны на данном этапе на данном фазе вам могут уже предоставить финансовую помощь опять-таки финансовая помощь она в принципе может предоставляться и на нулевой фазе, что это значит, да, если вы нуждаетесь в каких-то важных медикаментах, если у вас есть какое-то определенное лечение, которое вам жизненно необходимо, то есть это все рассматривается в индивидуальной форме с вашим социальным работником, и я знаю, что вот многие у кого детки, которым нужно было лечение, то им прям подбирали жилье, которое находится пешей доступности от больниц, которые они будут посещать. Было много людей, которые болели диабетом. Для них отдельно готовили меню, отдельно их кормили, вот так, как расписывал им врач. Поэтому вот здесь все индивидуально, просто нужно говорить о своих потребностях, о том, что вам необходимо, конечно же, не нагреть, потому что тут такая стадия, когда вы понимаете, что вам и там, и там, и там помогают, то, наверное, у многих уже, знаете, как развязываются руки и. Ну, такая вот грань, да, вы чувствуете, что вот тут сейчас я надавлю и получу еще там что-то для себя. Но нет, вы должны понимать, что испанцы тоже понимают, где вы наглеете, а где нет. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно адекватными в этом понимании. Вам могут выдавать деньги на продукты питания. Тоже вот э, хочу отметить, что в разных организациях по-разному. Какие-то организации, где вы должны отчитываться за приобретенные вами продукты. Собирать чеки, фактуры и потом уже в конце месяца отдавать. Э, есть организации, где не требуют этого. Следующая фаза это третья фаза. На третьей фазе вы по-прежнему продолжаете учить испанский язык, ходить на курсы. На третьей фазе вы начинаете уже сами искать себе жилье. Если жилье соответствует критериям данной организации, критериям министерства, министерства социальной политики, то вам это жилье будут, расходы на это жилье будут покрывать. И также будут выделять деньги на продукты питания, на какие-то расходы, ну, согласно того, какое количество человек в вашей семье. По-прежнему хочу сказать, что на всех этих стадиях, на нулевой, на первой, на второй, вы также продолжаете пользоваться бесплатно юридическими услугами. Вы всегда можете обратиться к юристу, вы всегда можете обратиться за психологической помощью как своей, так, допустим, и за психологической помощью своего ребенка. Также третья фаза подразумевает в себя обязательное изучение испанского языка. И здесь вас уже выводят на уровень А2. То есть вы ежемесячно или там раз в два, в три месяца вы обязаны приходить в свою организацию, в которую вы числитесь и сдавать определенные экзамены. То есть вас тестируют на знания испанского языка. Для них очень важно, чтобы вы выучили язык и уже социально могли нормально себя комфортно чувствовать в обществе. Для чего все это делается? Потому что следующий этап, этап работы, вам помогут найти работу, когда вы будете уже владеть. Знания языка на уровне А2 вам будут помогать искать работу. Как это все здесь происходит? В Испании так очень интересно все организовано. Вот, например, если вы захотите пойти, допустим, работать, убирать в отелях, то вам нужно сначала закончить курсы. Если вы хотите пойти работать грузчиком, официантом, ну и так далее, то вам даже вот на такие специальности вам нужно сначала записаться на курсы, пройти курсы, и уже потом пойти работать. Уже только потом вас возьмут на работу. да Где-то это может быть смешно звучит, что для того, чтобы быть грузчиком, вас тоже должны записать на курсы. Но так это и есть. Действительно, вы пойдете, вас будут учить, грубо говоря, там клеить стикеры на какие коробки, куда и так далее. Но курсы пройти вы должны обязательно. Курсы, как правило, стоят о каких-то денег. Это на себя все берет организация, в которой вы находитесь. Дальше организация, в которой вы находитесь, она прям за ручку готова идти с вами на интервью интервью это собеседование да она учит вас писать составлять резюме она готова вас сопровождать на это собеседование и вот прям вот вплоть до того что устраивать вас на работу то есть весь этот этап ваш социальный работник проходит вместе с вами если у вас есть высшее образование то для украинцев создана такая программа, которая называется «Амалогация диплома». Вы можете в довольно-таки кратчайшие сроки как это говорится простыми словами подтвердить свой диплом можете найти более достойную работу для себя обычно эта процедура происходит от 6 до 2 лет но для украинцев это довольно таки упрощенная программа я думаю что все рассказала довольно таки подробно открывайте комментарии смотрите все организации которые я вам оставлю с контактными телефонами с адресами обращайтесь звоните по телефону круглосуточно работают телефоны вам подскажут расскажут все на понятном для вас языке не переживайте это действительно страшно когда вы не знаете куда ехать кому обращаться что с вами будут будет но большое количество украинцев которые прошли проходят эти этапы поэтому если у кого-то были какие-то сомнения я надеюсь что я постаралась вам их развеять. И уверена, что у всех у вас все будет хорошо, все сложится, все обязательно получится. Всех люблю, целую. Спасибо вам огромное, что были со мной. До скорых встреч. Скоро увидимся. Пока.